Ребятки, всех приветствую, сегодня у нас легендарный сайт э, Сайт Nvuti Мы сегодня будем приумножать свой капитал на этом сайте Потому что этот проект, ребятки, это реально замечательный сайт Короче, давай по 5 рублей пока что покликаем э, 40 на балансе есть Десяточка еще Давай по одному рублю э, 2 Ну, в принципе, Nvuti это реально стабильный сайт И реально на нем нужно фармить Потому что, ребятки, человек без денег, как птица без крыльев Вы должны это понимать Давай-ка десяточку 10% давай, ну у тебя есть, разочек есть, давай-ка еще хочу, 1% упал, кстати, ой, еще раз, нужно было оставить 1%, о, 70% уже есть, но ну, я бы хотел рублей бы 800, потому что сегодня у нас баланс такой, в принципе, небольшой, ну, мне кажется, вот 800 рублей это будет вполне такая адекватная сумма за ну, сегодняшний вот ролик так, уже 80. Ну, я не знаю, он, наверное, потом пойдем на маленькие проценты. Хотелось бы со, э, соточку хотя бы сделать. Но, в принципе, NWT это стабильный проект, он реально выдает. Э, но сегодня, блин, что-то... Да, в принципе, он да, выдает. У меня с ракет же был, уже 70 есть. Минимальная сумма вывода на сайте 50 рублей, поэтому можете заходить. И еще админ плюс бесплатные средства на баланс начислят. Давай-ка по 8. 8, один раз есть. Давай-ка... Ну, что это такое, Envuti? Что это за цирк начался? Давай по 16. 16. Ага, ну давай, максимальную, максимальную 64 есть, хорошо Риску, Рискули, конечно, мы давай э, По 3 э, 6, <laughs> давай-ка, 6 В принципе, 50% он ре реально Выдает, типа, по-честному, давай-ка, наверное Поставим, ну, не знаю, может быть, рублей 8 На 1%, потому что, ну, смысл Вот это долго мусулить, эти маленькие Балансы Я бы хотел пробить кнопочку больше, в принципе-то Ну, уйти, это стабильный проект, он должен Выдать, вот, как видишь, сразу же 800 рублей Просто нужно, ребят, играть по чуечке Потому что чуечка на этом сайте Это реально, в принципе, вещь довольно годная Давай-ка покажу тебе выплаты В принципе, по выплатам все нормально Я на этот кошелек вывожу редко Но вывожу, поэтому, в принципе... Все выплачивается где-то за сутки. Ну, такой вот регламент выплат. И пополнение, вывод там без комиссии. Все. За вступление в группу там бесплатные средства. И, каждый день там на сайте тоже можно получать их. Там до 100 этих рублей. В принципе, сайт годный. Давай-ка, наверное, сделаем рублей 900. Потому что, ну, что это так, так, такая сумма, неинтересна. по 50%, бум. 16 есть. В принципе, 50% нормально выдает Смотри, еще раз. Давай-ка еще раз хочу. Ну, этот раз, наверное, заберет, да, я так и думал. Давай-ка по 16. 32 есть. Давай-ка, наверное, э -э, по 2. Вот, 900 есть, уже 900 есть, в принципе, уже, ребятки, даже немножко перевыполнил свою цель Но что я вам хочу сказать, если вы поставили цель, вам нужно добиваться, идти до конца, ну, инвути в этом реально поможет Давай, наверное, еще немножко покликаем, в принципе же, выдача есть, вот, вот видишь, как хорошо выдает 50% В принципе, вы можете закинуть на этот сайт и проверить выдачу на сайте, потому что сайт реально годный Там на карты выводит, на кошельки если вы хотите там скиви банка закинуть, можете мне написать, обратиться, и я готов вам помочь. Ну, восьмерка есть нормально, в принципе. Давай-ка... Ну, в принципе, э, все, наверное. <с> Реально, сегодня такая игра интересная была. Давай-ка еще раз 1% словим. И <с> на меньше упал, кстати. Ну, понятно, короче. Просто не угадал. Ну, я, наверное, уже... Давай сейчас 3 сделаем, все, вернули. Хотя нет, давай-ка вот так, 20 сделаем. 920 рублей уже есть, в принципе неплохая такая сумма за сегодня ребятки, смотрите другие ролики на канале в принципе, на канале роликов ну, да, довольно много, вот есть сайт Кабура еще, Кабура это реально стабильный проект, это от создателей Nvuti а Nvuti работает уже очень долгое время ребятки, поэтому ну, смело можно доверять этому проекту проект, реба, э, проект ребятки реально стабилен всем удачи и всем бабла, как говорится